Привет, еще раз, Элиточка. Привет, Настя. Смотрела? Ты уже там босиком ходишь? У вас там вообще теплый? <клёх> <клёх> да, ребят, пока еще здесь не все собрались, да, я тебе сердечко отправляю. Как как, как так делать Потом на заставку поставлю. Я вас люблю. О, Миша. Так. Привет, Миша, я тебе добавила. Вау. Привет. Привет. Меня видно, слышно? Да, видно, слышно. Сейчас давай еще буквально минутку дадим, чтобы у нас люди присоединились максимум. Потому что... Не успели сделать анонс, но я знаю, что так многие ждали этого эфира, чтобы вообще понять, а работает ли вообще автономия, а работают ли вообще сухие дни. Что это такое? Это просто человек себе что-то в голове придумал или действительно что-то есть? Вот что есть, как раз мы сейчас расскажем. У нас вот буквально сейчас, секунду. Все, тебе уже сердечки тут посыпались. Куча, куча, куча все. Пью за ваше а. здоровье. Клево. Слушай, ну у вас там вообще уже тепло, да? Да, сегодня 25, опять снова, уже который день. 25, офигеть. Но у нас сегодня угу. сколько, 13 было, ну все, вот эти вот 13 градусов меня, конечно, вообще скосили. Я сегодня с велосипедом, мне кажется, вообще... Не слезала, я приехала домой, у меня аж лицо горит. Скоро буду загоревшая, по крайней мере, до сюда. Не примерзла к велосипеду, но так на 13, да еще на скорости. А, нет, ты что, там вообще, там же мокрый приезжаешь весь. Я как бы так люблю в таком нормальном ритме поехать. Я в... Мне нравится в дождь ездить. Я не могу единственное ездить в ливень, потому что ну, там просто ничего не видно, а так эм, кайф и в ливень ездить, и в снег. Но с, в снег опять же опасно, потому что там на какой-нибудь камушек заезжаешь и тебя просто выносят. Только лишь из-за этого. А так я в любую погоду. Я с удовольствием с огромным. Ливни у нас здесь не бывает. Так, небольшие дождики. Но уже давно не было. У нас в этом году сухая, сухая зима. Сухое, и сухая и теплая, в отличие от прошлого года, когда в это же время было градусов 10, наверное, и шел мелкий моросящий дождик. Прикольно вас там. Ты все манишь своим Лиссабоном. сегодня, видишь, я до дома не успел добраться, дела, дела, и поэтому эфир пришлось машине делать. Слушай, ну, клёво. Ну, во-первых, я тебе могу сказать, что ты выглядишь вообще классно, потому что последний эфир, yeah. который был, видно было, что ты такой, как бы, все равно вот этими сухими днями, как бы, ну, такой вот подмученный. Уже хотелось А сейчас прям совсем бодрячком-бодрячком. Такой прямо аж Да. Это... Yeah. Yeah. Я сегодня даже побегал по набережной, что мне не свойственно. Я вообще с детства бегать не люблю, а сегодня прям захотелось пробежаться. Я так с удовольствием побегал в радость прямо силы есть по лестнице забегаю одышки а уже нету вот как было на сухих То есть, в принципе кроме веса наверное физически в смысле вот по массе тела все остальное в принципе восстановилось и состояние настроение и психика и физика ну, смотри, мы еще пока к анализам не подходим, потому что ждем, пока максимум людей собралось. Ну, ну я мог, могу просто сказать, что я достаточно легко и просто вышел без всяких каких-то сложных, не знаю, трехнедельных выходов, там, принятия каких-то там ложечек чего-нибудь специального. То есть я просто... вот. Первые два дня, как-то как, как ты рекомендовал, поплыл, поплыл, поплыл попил полыни, и все, а потом начал обычное питание, соки, смузи, э, сырые, фрукты, овощи, без какого-то специального ограничения. Сколько мне хотелось, столько я ел. Слушай, ну еще вот такой вопрос. Мне очень э, ну, мне просто задают, не, не будем там говорить многие, немногие, мне просто задают вопросы такие. А есть ли случаи исцеления, есть ли случаи излечения, есть ли случаи какие-то, что там стало легче? Но опять же тут же вопрос в том, что легче критерий легче, то есть легче в сравнении с чем? И нужно же понимать, что если какая-то болезнь достаточно серьезная, то, наверное, ее как-то стараются излечить какими-то лекарствами. Но если мы говорим о серьезных заболеваниях, да, если мы не говорим о таких заболеваниях, которыми, которые можно травками какими-то побаловаться, и все, оно все прошло. вот. И я бы хотела сделать, наверное, акцент, что у тебя была какой-то в определенный период, когда ты уже у тебя же был период какой, то есть изначально, когда мы с тобой начали общаться, ты говоришь, ну, как бы у меня были там сухие дни, был, был какой-то опыт, но я вроде как в это особо не верю, но хотелось бы попробовать. И у тебя такое вот пессимистическое настроение было, такое насчет этого, как бы, ну, что они там, подумаешь, там не едят, что у них там может быть, да? Вот. да. И а, сначала мы с тобой зашли там Ч... на, на, на 4 или на 7 дней, потом 9, потом 12, и после 12 дней у тебя было такое настроение, что вроде как, ну, все говорят о каком-то просветлении, все говорят там у кого-то там вот прям вот после 9 дней там все, он начинает что-то чувствовать, он начинает что-то видеть, он начинает еще. Ты говоришь, я вообще ничего не вижу, вот я просто хочу есть, мне вообще задолбали эти сухие дни, потому что там слабость, там вообще ничего не вижу, я только, я только составляю себе меню. Это при всем при том, что ты очень хорошо готовишь всякие сыроедные штучки, торты, конфеты и вообще все, что только можно. И у тебя было такое настроение, что я вообще больше туда не пойду, это вообще не мое. Пошли вы все, и с вами с автономией я вообще не хочу общаться. Ну, прям не то, что мы не хочу общаться, но просто действительно, да, как-то чудесно и произошло, все, о чем говорили и писали. Ну, сейчас тоже, говорят, пишут, со мной ничего не происходило, поэтому, собственно, можно было предположить, раз не происходят эти вещи, значит, не происходит и лечение какое-то, и медицинские какие-то истории, потому что, ну, значит, это все какие-то сказки для, для взрослых. Ну, такое понимание было. Ну, либо да. потому что я какой-то, не знаю, у меня не работает это все. Да, я помню, я тебе это как раз тогда написала. Я, я вижу, что у тебя такое состояние, что как бы обманули, где-то что-то пошло не так. Я тебе тогда написала, я говорю, ну как бы, ок, давай, как, если что, пиши. И ты мне написал такую фразу, как бы, напишу, когда соберусь на сухие, но на сухие я больше не выйду. Да, примерно такое было. Может быть, я когда-нибудь и соберусь, но не в этой жизни, или не в этом году точно, не планировал. Что-то в этом роде. И я думаю, ну хорошо, как бы это я, я понимаю, что это твой, э, твой период, который тебе нужно перепрожить. И прошло, наверное, какое-то непродолжительное количество времени, то есть, судя по тому, что до определенных, до анализов до каких-то, до твоих. Причем мы с тобой разговаривали, что когда ты ходил на 9 дней э, или на 12, я точно не помню что ты пришел после анализов и тебе сказали, есть улучшения, но они незначительные. И мы с тобой как раз это обсуждали. Я говорю, ну улучшения же есть, ты говоришь, но ну, они же незначительные. Я говорю, ну они ведь есть, ты говоришь, да вообще фигня. Это вообще не улучшение, это фигня. И вот на этом мы как бы остановились. И ты еще говоришь, ну это как бы вообще не факт, что это от сухих дней, возможно это от чего-то другого, это все не доказано. И вот такой вот разговор у нас состоялся, и он как бы вот, ну, он просто был. И после uh -huh. того, как ты уже решил, что как бы 12, после 12 дней, вроде 12 дней, но ну, такой достаточно серьезный срок, и ребята это знают, кто практикует, они знают, что 12 дней это действительно серьезный срок, это действительно там идет а, психика работает в обратном режиме, то есть ты начинаешь понимать вещи вообще с ног на голову. И вроде как бы вот все вот оно вот, вот так вот и ничего не происходит. И когда ты вот это вот написал, что как бы, ребят, как бы, ну, нет, свет, не в этой... Вот как я, я тебе обязательно напишу, когда я соберусь на сухие дни, но на сухие дни я в этой жизни не собираюсь. Вот, и у тебя как раз было так, видимо, в следующей жизни, когда ты пришел ко врачу сдал анализы, и она тебе сказала прям такие жуткие-жуткие вещи, да, какие-то, что тебя они прям в какую-то такую депрессию, хотя ты не тот человек, чтобы вообще войти в какую-то депрессию. Мне кажется, ты вообще настолько ко всему готов, чтобы тебя вывести из равновесия, ты скажешь, да пошли на все нафиг. Да, нет, это я. произвожу может быть, такое впечатление, или, может быть, до сухих. Такое Понимаю, было сейчас, да. сложно. сейчас да. сложно сказать, потому что после сухих у меня депрессии еще ни одной не было. Будут они или нет, я не знаю, поэтому раньше были, сейчас, сейчас наоборот все ровно, хорошо. Ну, прошло, правда, небольшое время, просто сколько тут недели прошло, поэтому еще до сих пор идут какие-то новые... Мы, ну, даже не мысли, а как осознание, наверное, вот сегодня, да, то, что э, мы с тобой там я делился. Сегодня пришло, пока я там бегал по набережной. То есть как-то еще идет какая-то мыслительная работа, да, догоняет что-то. Вот, Но всю эту неделю потрясающе ровное состояние, я давно вот такого не испытывал, я очень доволен этим состоянием сколько оно продержится, пока не могу ничего предсказать, но насколько оно укрепилось, изменилось, либо это временное да. явление, не знаю, посмотрим. Да, давай по порядку, чтобы люди-то уже понимали. Ты пришел к врачу, и тебе врач сказал, он определил, по-моему, около двух месяцев, что тебе осталось жить примерно где-то... Ну, сыграл, нет, не нет таких трагичных происходит? событий таких не было, он просто сказал, что все показатели достаточно печальные там, Uh, он меня все пытался выловить на то, что я начал принимать наркотики, бросил <laughs> принимать таблетки, что я там uh, колюсь и что-то там еще делаю, там, что у меня депрессия. даже вызвал психолога и сказал, что там, там мое состояние близкое к смерти, там что-то там когда-то там может быть, если такими темпами я дальше буду uh, так безответственно относиться к своему организму, что немедленно нужно что-то делать там. И и так далее, и так далее. Ну, короче, таким кнутом и пряником сначала запугивала меня, потом попыталась уговорить, потом попыталась вывести на разговор все же, что со мной происходит, почему я такой какой-то, а я же еще, ну, похудел там, то есть, ну, то есть по ее пониманию все симптомы на то, что я вот колюсь, не ем, там, сижу на каких-то супернаркотиках. Ну, я, естественно, не говорил ей про сухие дни, про всю вот эту историю, потому что ну, Вряд ли врач может это понять, и мне сложно это все объяснять, и, в общем, даже и не хотелось. И потом для меня было, для чистоты эксперимента, хотелось бы не рассказывать ей о том, что, чем я занимаюсь. Ну вот. Ну и потом как-то вся вот а этот это, разговор ты, ты. достаточно было достаточно был такой, она достаточно, он, как сказать, прессовала меня, да, и, в общем... Допрессовала до какой-то полу состояния, как раз депрессия, не депрессии, ну такой, мягко говоря, грусти. И на этой волне как-то, ну, я все таки подумал, что надо зайти на 21 день, попробовать, что из этого получится. Ну, ты немножечко не так подумал, вспомни разговор. Ты когда э, написал, и говоришь, вот у меня вот такое. И мы с тобой созвонились, и я говорю, ну, давай, говорю, ну, у на сухие дни. И ты тогда ответил, но ну, вдруг не поможет. Я говорю, ну какая разница? Все равно же помирать. Поможет, не поможет, да, ну да, <смех> да, да, да, Ну, я, ну вот, это ты что у меня депрессии не было. Как раз у меня тогда и, и было некое состояние депрессии, когда мне уже было все равно там умирать, не умирать, как бы все равно. Вот. И тогда Поэтому, мы с тобой Попытка не пытка, какая разница, если что так, что это что терять-то? Вот, да, и да, пошли на 21 день. Угу. И как раз вот на, после 21 дня, когда ты пришел, э, как раз у тебя после 21 дня сразу же были анализы, и ты сдал анализы. Ну, и она у меня очень было. Рада, до... больше, чем... Да, у меня так сложилось, опять же, я специально этого не делал, но так получилось, что анализы я сдал буквально за день до захода. На 21 день, а по, ну, по правилам там, больницы. И сразу после выхода, через там, несколько дней тоже я сдал анализы. Поэтому был достаточно такой чистый эксперимент, до и после. И после. После того, как я сдал анализы, через там несколько дней, когда они стали готовы, я пришел к врачу, а, ну, к ней как раз, чтобы Там узнать результаты. И, там, ну, в общем, плановый был поход к врачу. Вот. И она там недавно выскочила на порой, прямо из кабинета там с такая достаточно эмоциональная взволнованность, что наконец-то мы нашли вам для вас терапию, наконец-то вы стали пить таблетки, потому что анализы показали улучшение за вот этот Как раз 20 дней, там чуть больше получилось, там почти месяц получился между анализами. Вот, то есть она приняла этот на свой счет, что она подобрала правильную терапию для меня, правильный курс, лечение. Вот, то есть в теории я сейчас должен пить а, а, две таблетки вот этих вот терапии, плюс еще, по-моему, две таблетки антибиотиков, которые она мне выпив, выписала. А, ну вот, каждый день. Ну, я, конечно, торжественно сказала, что да, я это все и пью, и буду пить. И а, то есть вот. таким образом это было после 21 дня. И после 21 дня был такой недлительный не период твоего питания, после чего, опять же, сдал ты анализы, сдал анализы, и, по-моему, на следующий день, если я не ошибаюсь, да, мы зашли на 40 дней. Ну, потому что, опять же, так сложилось, что 21 день кончился перед самым -сам Новым годом, ну, вот, новогодние праздники, надо было, ну, во-первых, не то, чтобы надо было, ну, но... Хотелось встретить Новый год не, не, не, ну, как бы со всеми испытаниями, плюс отдохнуть после 21 дня, потому что все равно это психологически и физически нагрузка была и на организм, и на психику. Поэтому надо было сделать паузу мне, чтобы, а, ну, чтобы психика догнала, чтобы успокоилась, чтобы расслабилась, а, чтобы этот стресс все-таки это был стресс для тела, для и психически и физически. Вот, как раз новогодние праздники очень хорошо помогли быстро этот стресс переключить, отключить, убрать. Ну, потому что, ну, Новый год, сами знаете, друзья, встречи, стол, ну, правда, сыроедческий, там, я не кушал ничего из обычного, ну, потому что сыроедение недостаточно оливье, селедки под шубой, и все все все все Наши классические блюда новогодние, я практически все сделал, их чудесно поел, без всякого ущерба для э, здоровья. И как раз, когда вся эта история новогодняя 9-го кончилась, то есть э, мы пошли на 40, да, с, э, со Светой, с ее помощью, поддержкой и э, начали идти дальше, да. Но это была уже другая история, она была сложнее, намного сложнее для меня, чем 21 день и... Uh, ну и да, и опять же, uh, также очень честно сложилось, что были анализы заданы до этих 40 дней, то есть как раз на входе, то есть была как, как бы точка отсчета, uh, было понимание, когда то есть какие показатели были до захода. Вот, uh, 40 дней прошли, конечно, тяжелее, чем uh, 21. Хотя, в принципе, тяжесть была только в том, что был срок больше, потому что. Опять же, никаких э, супероткрытий, просветлений, там, не знаю, увидения каких-то там новых галактик э, мира по-новому, там, не знаю, ощущение себя каким-то там богочеловеком, там или я не знаю, что еще там, э, вот этих вот красивых, высоких, возвышенных описаний всего этого у меня тоже не было ни на да, каком я из дней. Сказать, немножечко поподробнее, потому что все говорят, что там. Через 21 день идет такая слюна, от которой ты вообще в восторге. Через какой на какой-то день начинается такая энергия, где ты начинаешь там строить 25 пятидашный дом без крана, И что ты начинаешь менять погоду, что ты начинаешь у тебя начинает материализоваться все, что у тебя есть. Расскажи, как оно есть. Вот расскажи, как было в твоей реальности. Ну, в моей реальности было ровно на все наоборот. Где-то первые три дня было. Более-менее Нормальное состояние Когда я там, Жил, не замечаю вот. Ну и вход был как... У меня вход не очень легкий бывает то есть эти Первые 2-3 дня, конечно, кушать хочется больше всего вот. Поэтому такое ну, Сильное волевое усилие Потом на третий день уже это как все отпускает вот. Скажу, забегая вперед Что по поводу слильного отделения Оно у меня всегда было все 40 дней Не сохло ничего нигде Прямо категорически, ну, катастрофически такого не было. Вот. но с третьего дня началась моя любимая, в кавычки, слабость, которая продолжалась все оставшиеся дни, без исключения, ни на 10-й, ни на 20-й, ни на 30 ничего не заканчивалось. Вот. Но если где-то до где 20 дня я еще в состоянии был там нормально передвигаться, купаться там в океане, ну, у нас вот почему в океане купаться, так не очень просто, потому что сильные волны, и там на входы и на выходе надо на усилия применить, чтобы зайти в океан, например. Вот я там даже за этот период еще покатался на самолете, занимался дайвингом, там несколько раз нырнул. А кто, если не знает, что дайвинг это примерно такой рюкзак, человек, я говорю, 60, который с баллонными настыми нужно одевать и с ним пройти какой-то там путь, и потом только нырнуть. То есть это достаточно физически ну, затратная история. Вот, э -э, то есть было более-менее, то есть это все возможно. Где-то с 20-го дня э -э, слабость и силы настолько закончились, что я не то что там э -э, дайвинг и все остальное, я не мог э -э, нормально даже уже передвигаться, э -э, бегать, тем более, конечно, нет никаких физических упражнений. Не потому что я там ленивый, хотя это так, но в принципе не мог э -э, чего-то там поднимать, какие-то тяжести там, ну, то есть. Так, ходил, как э, уже такой спирячок. Ну, вот, э, э, э, э, что по телу еще? Ну, э, где-то с 10-го дня начало колбасить тело в том смысле, что начали болеть внутренности. Э, причем это было, знаете, как, э, э, как музык музыка. До, ре, ми, соли, си. То есть сначала где-то болит где-то здесь до, потом где-то здесь ре, потом где-то здесь си. То есть тело, оно как-то какими-то фрагментарными кусками начинало начинало болеть. Не все сразу, слава богу, но каждый день просыпаясь, как бы я начинал расхаживаться, и у меня начинало там болеть в разных местах. Проболело все тело сквозняком, вот, снизу доверху, по, дне, по дню, по два. Вот. Боли были не сильные, не прям уж какие-то тяжелые вот но такой средний средний дискомфорт такой скажем так вот сон совсем начал как-то тоже где -то с 10 дня то было много то, то то я там бывало спал по 14 часов то я не могу уснуть совсем то я просыпался ночью от какой-то боли в каком-то месте в теле вот. и вот это вот с 10 по 20 день вот такие вещи где-то 20-й, да, потом где-то, честно, я так не вел дневник, но где-то, наверное, на 20-й 20 день, то есть я уже перестал, не мог уже прямо, ну, очень тяжело было подниматься, вставать, ходить, двигаться. Ступеньки там для меня были просто непреодолимым препятствием, которые ступеньки вверх. вот Началась вот такая Тяжелая, ну, как одышка, отдышка, наверное. То есть, например, там, чтобы пройти 10 ступенек вверх, я там проходил 4-5, останавливался. Где-то минут на 10 дышал. Ну, немножко восстанавливал дыхание. И шел дальше. Как-то так. Ну, вес стал уходить, конечно же, но я особо не придавал и не придаю этому значения. Вот. Что еще? На 30-й день с копейками а? расскажи о том, как у тебя поднялась температура. И... Да, сейчас расскажу. Еще морозить меня начало тоже где-то дня с 15-го. Просто было очень холодно, опустилась температура. Тело где-то до 35-6. И где-то наверное дня с 15-го, где-то середины, я честно уже не помню. И она не поднималась больше выше этого значения, вот как раз до того дня, когда вот, Света сейчас упомянул. А так до этого была постоянная температура низкая, Вот было холодно все время, я там одевался, ходил во всем таком зимнем, вот не снимая никаких холодных душей, я вообще просто не... И так замерзал, поэтому поэтому какие холодные души, никаких контрастные. хотя там многие мне писали, надо принять контрастный душ и так далее. Вообще, честно, не до душу было. Были, бывали дни, когда я просто лежал лежа, там поднимался только. Там, в туалет ходить. Причем туалет я ходил каждый день, несмотря ни на что. То есть я ничего, конечно, не пил, но при этом туалет был всегда. Вот. А да, где-то с 30-го дня. Поднялась температура до 38, опухла вся правая сторона вот в этом месте. То есть это начиная от уровня шеи и заканчивая вот, ну, скул, кулой, ухом. Вот так вот. То есть, была такая большая опухоль. Вот, все это болело, давило. начала закладывать уши, кстати говоря. Да. Ну, давило на это ухо, давило на зубы, зубы начали ныть. Шею было не повернуть ни вправо, ни влево. Вообще невозможно было, то есть это было очень больно. Ну вот. и начал закладывать не только это ухо, но и то ухо тоже. То есть мне приходилось, почти... ну как-то закладывала уши, ничего слышно не было, приходилось опускать голову вниз. Там что-то отваливало, ну как-то как... как затычка такая отваливалась и это, э, проходило вот это вот э состоянии, тогда можно было что-то слышать. И так я делал несколько раз в день, потому что я прямо слышал, как там, знаете, как пробка такая, что такой пунь упала, поднял голову, пунь, она на место встала. Я не знаю, что это было. Оно началось и потом ушло. Ну вот, и температура у меня держалась где-то дня 2-3, 3, наверное, дня где-то 38. Ну вот, потом начало снижаться, снизилось до 37 трех тридцати еще где-то дня три держалась какие-то из этих дней я спал каких-то дней вообще спать не мог потому что невозможно было лечь как только я ложился ну боль была больше и давить начинала сильнее на вот это все на уши на на, на, на, на зубы там на, на все то есть в общем это были наверное самые такие для меня физически тяжелые дни потому что ну Ходить все время невозможно, потому что сил нет. Лежать невозможно, потому что давит э, вот это состояния, состояние. Поэтому я там нашел такую позу полулежа кое-как-то. Вот. Но когда вы не тоже долго лежишь, э, лежал, начинало, начинали болеть почки, потому что только на спине тогда я лежал. Поэтому приходилось опять вставать и уходить. То есть вот это вот такое мутарство, оно длилось меня, наверное, 3-4. Вот. В эти 3-4 дня я вообще из дома не выходил. Вообще не выходил, ни из комнаты, ни из дома, никуда. Вот, сидел дома и думал, как же, как же быть, потому что у кошки кончался, кончался корм. Вот я думал про кошку. Мне даже до магазина не дойти, не доехать, не за руль сесть, ничего. Ну и где-то вот там на 35-й день, наверное, температура спала до стабильных там, обычных 36,6 опухоль прошла, шея начала поворачиваться, то есть как бы все исчезло, само собой, как бы ничего и не было. То есть я да, ничего и, кстати, специально не... Я чтобы ребятам было понятно, это была не просто опухоль, а мы даже не могли с Мишей выйти в эфир, потому что было сложно разговаривать. То есть это настолько был полностью вот, вот такой ну, оттон, да, что мне... даже было сложно разговаривать. Тяжело было даже рот открыть физически, потому что, открывая рот, естественно, напрягала вся эта часть, и было больно. То есть даже, ну, как бы разговаривать не мог, поэтому эфир не смог состояться, потому что, ну, я бы не смог говорить совсем. Вот. Ну, а потом я говорю, она начала, то есть сама постепенно, меньше меньше, меньше. Я еще, ну, значит, я начал паниковать, конечно, это в Свете звонил, говорю, что делать, куда бежать, что-то, как быть. Вот, поэтому Света, конечно, поддерживала меня во всех этих процессах, и это очень и ценно, и это действительно как бы не пустые слова, это ну, для меня это было важно, потому что если бы я, ну и группа в том числе, то есть я постоянно был на связи в нашем нашем телеге, потому что и, если бы вот я совсем, допустим, был наедине сам с собой ну, я бы там с ума, наверное, сошел, не выдержали там, ну, не знаю. Что... То есть... Или если бы вокруг меня были бы, например, какие-то люди, которые бы там начали мне говорить, иди к врачу, вызывай скорее скорую, там, да что ты делаешь, да и так нельзя. Ну, как обычно могут, бывает, да, у нас там. То есть, слава богу, вокруг меня так, такое, такого э, не было, даже все мои друзья, которые здесь, они э, были в курсе и поддерживали меня и группа в Телеграме меня поддерживалась, и это мне помогало. Поэтому это колоссальная вещь, колоссальная ну, история, которая действительно э, дает возможность продержаться в этих состояниях и продвигаться в них, ну, вот, несмотря ни на что. Потому что мозг, конечно, тут же включает всевозможные программы, там, начинает там, долбить. А давай ты, ты пойдешь, а давай ты не пойдешь, а давай, может быть, все выйдем, а может быть уже и хватит. и так уже там 30 дней продержались там. Ну и прочие-прочие, там, какие-то там нашептывания там, это, там в голове. Вот. Поэтому никаких чудес, просветлений и так далее, ничего такого не было, было наоборот все вот все вот такое вот. Примерно так. Но как интересно, что к сороковому дню оно как будто бы, ну, вот, как будто бы ну как-то само все начало приходить в норму. То есть, как будто бы у всех этих вот программ, болезней, все остальное, у них была задачка напугать меня и, типа, до 40, не допустить до сорокового дня. Вот. А когда они увидели, что там, типа... Там не сдается наш город и варяг то они начали постепенно все эти программы как-то отступать обнуляться уходить и именно к 40 прямо сроковому дню вот это для меня было наверное пожалуй такое вот э, единственное чудо которое которое меня вот так вот удивило и что какой-то прям действительно 40 дней это какой-то Какая-то волшебная цифра, не знаю, или почему, ну, почему. то именно не там не 39, не 43, не там, не 35. А вот Почему-то именно в 40, на 40 сороковой день, как бы вот оно. То есть вот этот вот вихрь всего вот этого, оно успокаивается, наступает, ну, как бы, равновесие, тишина и спокойствие такое физическое, психическое. Да, я как раз тебя, Миша, на секундочку прерву, почему к сороковому дню. Ты не смог присутствовать сегодня на эфире в закрытом клубе, но как раз мы там говорили, что мы устроим марафон на 90 дней. Почему 90? Потому что 21 день наши привычки формируются, к 40 дню они у нас фиксируются, а к 90 дню это превращается в наш образ жизни. Поэтому понятно, что к 40 дню у тебя уже это стало как нормой. Для тебя это норма для твоего организма, который переш, перешел на другой тип питания, это стало вот таким вот. Конечно же, если ты надумаешь идти дальше в следующий раз, я думаю, что ты надумаешь, потому что мы сейчас все таки озвучим, помогла тебе э, вот эти вот, помогли тебе вот эти вот 40 дней или нет, э, вообще улучшилось ли твое физическое состояние? Э, учитывая то, что таблеток ты так и не стал принимать, насколько я понимаю. Да, я таблетки последний раз принимал 10 июня, и с тех пор я их не принимаю. Никакие. Абсолютно. И твой организм все-таки, он остановил вот этот процесс. Вот, твоего заболевания, он его остановил, или все-таки он перешел этот рубеж, и твой организм начал вне зависимости от того, что с ним происходит, не опираясь на какие-то э, фарма -э, фармакологические э, новшества нашего, на, нашего поколения, э, как-то улучшать себя, либо он самостоятельно вывел тебя на ту грань где постепенно начинает твой организм восстанавливаться. Рассказывай. Мы все этого ждем. Да, сегодня я как раз был у врача вот в первой половине дня, чтобы посмотреть, какие результаты анализов и что происходит. И да, есть определенные улучшения. Скажу так, С осторожным оптимизмом можно на них смотреть, потому что а, ну, не было какого-то супер скачка или сказать, что все, как бы, я абсолютно здоров, можно расслабиться, выдохнуть, там, и все остальное. Есть положительная динамика, она вот уже второй а, анализ подряд идет, то есть, как я говорил, первое, после, ну, когда в 21 день было, было первое вот это вот улучшение, а сейчас опять а, динамика положительная, то есть... А, Показатели, те, те показатели, по которым по, по, по критериям которых оценивается состояние крови в первую очередь. Это, да, это так называемый был тест, тест на кровь. Вот. Да, там есть улучшения. Небольшое, не, не, небольшие, скажем так, да, но тем не менее. Учитывая то, что я не принимаю никакой, никаких вспомогательных лекарств и так далее, то это, да, это положительный результат, он идет. Но, конечно, надо будет время для того, чтобы организм полностью перестроился, начал регенерировать все свои вот эти больные истории. А, кстати говоря, еще что было, я сейчас пока разговаривал, вспомнил, выходило много, за, за вот эти дни, за сухие, сороковые, Выходило очень много гной из гайморовых пазов, из всего вот этого, потому что у меня было воспаление в девятнадцатом году, и я там делал операцию, лечился, и сейчас вот за эти 40 дней прочистилось все, абсолютно, я прямо чувствую, как, ну, как бы освобождение вот этих, вот, всего этого отдела, вот, к слову сказать, то есть это еще одна очистка была, и за время за 40 дней где-то по моим подсчетам ну примерно конечно я там не взвешивал до грамма наверное килограмм полтора всяких нечистот вышло из моего тела из а, а, желудка вероятно там из всяких там прямых кривых кишок и всего остального вот, а, то есть это какие-то были там, ужасные штуки противные на вид вот, и было их много, и каждый день и они не с... шли нескончаемым потоком. То есть для меня вот это, наверное, у всех там бабочки или что-то такое, для меня это удивление вызвало, что как бы как можно не есть 40 дней, но при этом все время из тебя что-то выходит. То есть сколько в нашем организме мусора нечистот собирается там к... Мне вот сейчас 45-45 годам, например, да, и они все выходят, выходят, выходят и выходят. То есть это просто невероятно. Mm. то есть мы съели что-то там не знаю я там съел там 10 лет назад и она до сих пор там валяется и в нее забивает э, организм там и так далее вот это к слову сказать ну и помимо медицинских показателей по, по вот, э, тесту крови еще по весу многие ребята интересовались, что у меня с весом как было что стало ну вот меня сегодня взвесили Вместе с, э, с тапочками, <laughs> вместе с кроссовками я сегодня весил 57 килограмм. А при росте 180, соответственно, обычный мой вес э, всегдашний, э, который был всю мою жизнь, где-то был в диапазоне 62-65. То есть можно сказать, что, э, вот грубо посчитать, что я где-то потерял 10 килограмм, наверное, за... На вот этот вот период 40-дневного 40 неедения и непития. Ну, примерно вот так вот. Из которых из 10 килограмм, как минимум килограмма полтора-два, как я и там это вот этих нечистот, ну, вот, которые вышли как грязь. о температуре, ну то есть она восстановилась от 36,6, по давлению, давление стало ниже было обычное давление у меня 110 там на 70 было примерно 110 65 что-то такое раньше сейчас давление 95 на 57 а вот на сегодняшний день было вот. но при этом никакой слабости у меня сейчас нету она прошла где-то на там наверное второй день выхода, 42 день где-то после как я ну, после второй день как я вышел сухие вот и сейчас я себя чувствую великолепно плю где-то часа 4-5 но ну, вот кушаю сырояческие всякие штуки и натуральные соки не, не разбавляя их водой не хочу мне так на не больше заходит нравится делаю зеленые смузи ну и пока наслаждаюсь, отдыхаю, восстанавливаю опять же, чтобы восстанавливалась психика, физика чтобы они догнали друг друга, устаканились вот, и да, ну еще могу добавить, что я тут вчера сделал там сеанс мануальной терапии вот, и ну, смотрели, что у меня было с шеей насколько они разбираются, сказали о том, что это было воспаление троичного нерва. Похоже, по крайней мере, потому что так как уже само воспаление ушло. Вот, как-то так. Здорово, тут вопрос задали. Когда закончилось голодание, у Миши закончились 40 дней в четверг, в тот четверг, который были. Как обстоят дела со сном Миша уже ответил, как со сном и ребят, я конечно же это очень важно, я бы хотела внести такую ремарочку, что если вы идете на такие длительные сроки, то есть длительный срок, как я считаю, что судя по ребятам, по себе, по своему опыту, длительный срок это все, что свыше четырех суток. Это для каждого определенного уровня, это уже свой, свои сроки, свои, своя длительность. И если вы идете на длительные сроки, то, пожалуйста, не уходите просто потому, что кто-то уже прошел, и значит, вы тоже можете. Это настолько индивидуально, это очень нужно четко осознавать, потому что если вы пойдете без головы, просто потому что кто-то прошел, и вот как я себя чувствую, все равно это все перемолится, это все естественно. Мы все идем к своей природе, это не так. Это не так, потому что мы ели очень много времени соль, мы употребляли масла, мы употребляли жиры, которые не перевариваются нашим, организм, нашим организмом и очень много оседают на наших внутренних органах. Если вы идете просто безбашенно в длительные сухие дни, то у вас могут просто перегореть почки могут быть какие-то еще другие последствия, которые не, ну, они вам абсолютно не нужны. Поэтому, если вы идете на длительные сроки, либо вы должны все о себе знать, либо вы должны как-то, ну, наверное, как-то общаться с тем человеком, который вам конкретно вам может помочь. Это, конечно же, не обязательно я, это может другой человек, намного квалифицированнее и намного, наверное, умнее, чем я, какими-то медицинскими штуками подкованы, может быть, каким-то своим опытом. Но это очень важно, потому что в каждом периоде, неважно какой он, это начиная с 8 суток, есть некоторые аспекты, которые важны только для вас. Это либо рассасывание сухой травы на каком-то периоде, в зависимости от вашего заболевания, от вашего недуга. Это могут быть клизмы, но они абсолютно разные. То есть одному подходят, другому не подходят. Одни, одним нужны, другим не нужны. Это может быть какое-то определенное физическое упражнение, которое подходит только вам. И это очень важно. То есть не идите за опытом кого-то. Это мы показываем для того, чтобы вы четко понимали, что да, действительно, есть исцеление и ваш организм. Ваша энергия это может все сделать. Но это нужно очень деликатно, очень экологично идти к этому. Не надо бросаться и говорить, что вот он прошел, и я тоже смогу. Конечно, мы все, мы все сильные. Вы все сильные. И вы, конечно же, можете пойти к любым результатам. Но какой это будет результат? К тому результату вы придете или нет? Это уже другой вопрос. Так, Миш, тебе тут вопросов на задавали. О, жуть. Сейчас тебе говорю. Как давно перестал есть мясо и вареную пищу? Ну, мясо я не ем, сейчас скажу, с какого года, за 2019 получается. То есть, относительно недавно. А рыбу я вообще последний раз ел еще в июне этого года. Рыбу, там, рыбные какие-то всякие эти, эти, морепродукты, правда, небольших поклонников, да. в основном я красную рыбу Форель, там что такое. Вот 10 июня я как бы у меня был начало марафона по очистке организма, поэтому 10 июня как бы отправная была точка, и э, я прекратил э, есть. А до 10 июня я сырую э, рыбу и вареную вареную пищу кушал. А мясо в 2019 году перестало. Мясо, курица там, вот это все. Миша, просто восхищаюсь. Ты такой сильный человек, все у тебя получится, сто процентов. Присоединяюсь. Спасибо. Так, ребят, если есть вопросы, Миша, задавайте. У нас еще есть 10 минут, чтобы мы, Мишу, по полной тут расспросили. И, конечно же, мы потом его еще, еще раз пригласим, но обязательно пишите свои вопросы. Либо под этим эфиром, либо как-то пишите в личку. И Михаилу, и мне, я обязательно оставлю Инстаграм Михаила, чтобы вы могли смотреть, какие у него в основном в Инстаграме всякие вкусняшки и шикарное окошко. Вот. Конечно же, океан, без этого никуда. Вот. И там вы можете посмотреть, хотя бы приблизиться к образу жизни Миши. Вот. Потому что мы все, конечно же, хотим каким-то... К, тем, к тому человеку, который нам резонирует, который нам нас вдохновляет приблизиться к этому образу жизни, к его да и это у вас будет такая возможность. Какие планы какие планы на ближайшее будущее Миш? Ну сейчас я как раз, как я говорил, даю психики и физики догнать друг друга, синхронизироваться. Поэтому пока для меня вот это вот ближайшая, ближайшая перспектива. Сколько это продлится по времени, я не даю себе никаких специальных рамок, если потребуется, там, не знаю, две недели, две недели, месяц, месяц, там, полгода, полгода. Как только я почувствую внутренний баланс психики, физики и внутреннюю гармонию вот в этом процессе, возможно, я пойду дальше на сухие. Это будет зависеть от ситуации. Пока честно могу признаться, что, например, когда Света сегодня сказал про 90 дней, для меня это такой, ну, сразу какой-то стресс. внутренний, психологически я прям просканировал это состояние в моменте сейчас. И есть страх в этом у меня. признаюсь, честно, я не, не скажу, что я прямо сейчас побегу, готов, хочу, рвусь. Да, конечно, если бы был какой-то, опять же, чудесное, э, какое-то какое чудо, когда я проснулся в один день и понял, о, все, я не хочу больше никогда есть, пить, все классно, я там теперь питаюсь праной там или чем угодно, там, как это называется. Ну да, наверное, если бы это было так легко и просто, это было бы классно, но что-то пока я не вижу в этом легкости и пока я с этим не сонастроен. Поэтому, говоря о планах, нет у меня каких-то планов, у меня есть план жить, наслаждаться жизнью, сканировать жизнь, жизнь, жизнь в моменте. Мне сейчас это особенно нравится делать, и это сейчас особенно как-то после этих 40 дней удается То есть как-то для меня сейчас жизнь замедлилась, она стала в больших деталях, наверное проявляться и в меньшей суете и я перестал что ли париться по, по поводу будущего настоящего а, тем более прошлого прошлого, прошлого. Я и раньше особо не парился но ну вот, а по поводу того что будет впереди чего ждать как жить там или что-то еще а, вот это все ну вот пока это меня я не знаю как будет я говорю завтра на сегодняшний день это меня не беспокоит я Расслаблен, я наслаждаюсь, я встречаю рассвета, провожаю закаты. Я дышу городской жизнью, городской суетой, за городом, океаном. Встречаюсь с интересными людьми, наблюдаю за собой. Вот это кайф. Знаете, этого не было раньше. И сейчас я это очень как-то чувствую. Там, даже вот глоток кокоса – это вообще что-то абсолютно запредельное. В этом действии весь мир. Вот. Клево. Так. Клево, мир, спасибо. Все очень подробно рассказали. А... Во время длительного голодания про работу и домашние дела можно забыть? Вопрос. А, знаете, честно говоря, скорее всего, да. Но по крайней мере, сильно ограничить их. Потому что я, ну... Посвятил все 40 дней себе. Я в первую очередь думал о себе, о своем теле. Если мне надо было лежать, я лежал. Если мне надо было ходить, я ходил. Если мне надо было ничего не делать, я ничего не делал. Если мне надо было отменить какую-то встречу или что-то, я отменял. То есть я бы точно не смог пройти 40 дней, если бы мне надо было с 9 до 6 сидеть в офисе ехать к этому офису два часа в одну сторону, как в Москве я это делал, два часа потом добираться обратно. Ну, вот, потому что, например, не всегда я мог сесть за руль. Ну, естественно, когда была температура 38, а это ну, высокая температура, это как минимум, было из 40 дней 5-6, то есть неделя, да, практически, ну, это просто обычный больничный. Бежать дома, ничего не делать. И еще было бы хорошо, если кто-нибудь приносил тебе там, водичку или что-то. Но в моем случае. Кошка воду не научилась носить, поэтому я доходил как-то сам. Поэтому вот прям полноценной жизнью я бы... Ну, опять же, это я. Я не знаю, да, если у кого-то там бабочки на 15 день, на 20-й день там космос открывается, то вот многие ребята в чате писали, что они там... А у нас там есть девочка, она там... Женщина-девушка. Вот, она там 25-й день, у нее там энергия... ну там Снег-не-снег, дождь-не-дождь, бегает, ходит, э, и отлично все. Я, правда, ей позавидовал. В таком состоянии, наверное, все можно. То есть это совершенно индивидуально. Вот. То есть это зависит, скорее всего, от вас, от вашей психики, физики, энергетики. Э, не знаю еще от чего, предрасположенности, генов там, блин, не знаю. Не могу сказать. Могу сказать только за себя, как было у меня. А вы, может быть, сможете. Может быть, вы как раз будете тот самый человек, который скажет, да, и скажет, и пройдет 40 дней, и скажет, это легко, я могу хоть из 40, хоть и 80, не отрываясь от работы, там, там еще что-то. Угу. Да, здесь вот пишут, здорово, вы огромный молодчина, похоже, вы на пороге пробуждения. Удачи. Вот. И Маша пишет, голодание не сухое было. Нет, Маша, голодание было полностью сухое, а не сухое было это океан в котором купался Михаил в первые дни а до того, как наступила вот эта вот зябкость, так назовем, да. А, вот. Мне да. уже пишет Инстаграм, да, что у нас заканчивается время, что нужно сохранять эфир. Миш, я тебя благодарю, ребят, присоединяйтесь, если кто-то хочет с нами пойти на 90 дней, не обязательно сухих, но изменить свой тип питания, кто-то на сыроедение кто-то на малоедение, кто-то еще на что-то. Мы там будем 90 дней рассказывать друг другу, что мы делали, выставлять это в стори, чтобы поддерживать. Естественно, Миша там с нами в клубе, он тоже будет рассказывать про свои дни, как он живет, не обязательно, что он будет на сухих днях, то есть он сейчас подумает, насколько это ему актуально сейчас, может быть, он перенесет это. Вот. Присоединяйтесь, кто хочет, в клубе, присоединяйтесь в телеграм-канал, там у нас тоже огромная поддержка друг для друга. Он абсолютно бесплатный телеграм канал. И Миш, я, конечно же, тебе огромная благодарность за твой опыт. Он очень нужен, он очень важен, и ты, конечно же, наш герой. Это, это со мной это все согласятся. Спасибо тебе огромное. Да, три секунды буквально всех хочу поблагодарить всех за поддержку, за участие, за советы, за, за любовь, за за то, что вы были и есть со мной. И по поводу планов еще хотел добавить. В любом случае, чтобы не случилось, я больше не вернусь на таблетки. Вот это вот я точно знаю. Как бы дальше ни пошло. И это в И планы. Планы выздороветь. Да. Полностью. Ребят, спасибо огромное. Я думаю, что мы на следующей неделе задавайте свои вопросы. Мы на следующей неделе, наверное, еще проведем эфир прямо в телеграм-канале. У нас в телеграм-канале тоже достаточно много людей, которые практикующие. Вон. Присоединяйтесь сюда, здесь мы будем проводить эфиры. но а Мишу мы, конечно же, очень попросим, чтобы в телеграм-канале он рассказал о своих тех моментах, которые у него были, ответил на вопросы ребят и. Спасибо огромное, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что задаете вопросы, спасибо, что интересуетесь. Это здорово. Спасибо огромное, Миша. Спасибо большое.